Сегодня я узнала, что для направленной костной регенерации можно использовать большое разнообразие мембран, все их плюсы и минусы, а также простой метод использования дополнительной опоры в виде штифтов для направленной костной регенерации. И вообще этот метод конкурирует с пластикой костными блоками.